Здрасте, а ты что здесь делаешь? А мне в прошлый раз так понравилось, так понравилось здесь стоять, что я решила не уйду отсюда Ты посмотри, прям возвращение живых мертвецов Да И причем чувствую надолго Да, мертвецы, мистика, это все так актуально Ведь тема нашей сегодняшней передачи Темная сторона жизни калининградской молодежи Не зря ты вся в черном Ну, ты тоже в черном, не в светленьком, знаешь ли Ну не только же одежда может быть черной Волосы, макияж, там, глаза Нет, еще может быть музыка, например А как она может быть темной? Ну, готическая же музыка есть, вот она темная считается Не знаю, первый раз слышу Вот те задание как раз будет самое первое От меня лично Иди и узнай, как так Может быть музыка темной Классифицировать стили по группам дело неблагодарное. Музыканты редко согласны с описаниями и характеристиками, которые дают им журналисты. Но темной музыки как стиля не существует. Но зато есть готическая. Может, ее рассмотрим? Ну, сейчас уже относят просто все подряд. Мирон Костюков, псевдоним Реквием. Учится в Гданьской Академии Музыки. Свой альт сделал сам. Руководит группой Корвиус 2010 года. Кстати, название ничего не значит и никак не переводится на русский язык. В музыканты придерживают стиля dark в этом осуждать но изначально как бы считается что машлаосики но много по стилю себя включает и многие них уже просто с ничего общего не имеют. Рассуждать можно и бесполезно, смысл в Готик-рок возникает в конце 70-х годов. Первые музыкальные коллективы, играющие в этом жанре, были тесно связаны с английским панк-роком и постпанком. Готик-рок стал основой для готической субкультуры, которая впоследствии существенно расширилась. Готика, как в принципе даже и в архитектуре она появилась, это означало варварский. Варварские, бунтарские. Вот, и поэтому если вот взять вот такие группы, как Hero, Joy Division, вот, вот это на самом деле готика. Сергей Воробьев, солист группы Hard Life, что в переводе на русский значит жизнь на прокат. Коллектив был создан в 2008 году, когда Сергей покинул предыдущий проект ⁇ Денергист ⁇ Сейчас Hard Life готовит к записи дебютный альбом. В их музыке есть элементы индастриала и милитарии. Здесь даже в Германии взять вот, фестиваль Weffing Gothic Treffen, который в Ляпсике проходит, вот, там играют и готы, там играют и киберготы, там играют и индустриатчики, одновременно там можно услышать и синти, и фьючер-поп. Вот, но по большому счету это одна и та же сцена. Montage образовалась в 2002 году. За 8 лет существования состав менялся много раз. Долгое время DTIC состояла из одного человека, Грега. Сейчас их двое. Как гласит аннотация, группа играет непонятно на чем, непонятно где и, собственно, непонятно что. Под непонятно чем подразумевается Синти, Dark Wave, Industrial Folk, Dark Ambient и Dron. Вообще, я думаю, что готическое. Я себя, хоть и там, готом чистом не мечтаю, черные волосы, там накрашенные глаза, губы, и все, что это возможно, у меня даже татушки нет, я люблю. Это, вот, но музыка мне нравится такая. Хотя музыканты не поют о том, как ярко светит солнце и всем нам хорошо жить, тема смерти в текстах встречается далеко не всегда. Сама группа задумывалась как ну стремление, стремление человека вообще к смерти, к какому-то концу. Сейчас я стараюсь от этого отходить. Андрей Коробков – солист группы Тум Фатум. Коллектив основан в 2006 году. Андрей также пишет музыку для фортепиано и планирует записать альбом с чисто классической музыкой. В целом же группа исполняет «Готик метал» во всех его проявлениях. Текстами песен нередко являются стихи поэтов-романтиков. Практически неизменные, то есть, может быть, разночтение есть, на это я проще прощения. Следовав темную сцену калининградской музыки, могу сказать, что понятие готики сейчас достаточно размыто. И в нее входят и элементы металла, и полного индастриала. В общем, технический прогресс ее не обошел стороной. А я, пожалуй, пойду послушаю «Джо Дивижн». Да, чего только в жизни не бывает, каждый день все новые и новые открытия. Кать, а ты вот знала, что не только в музыке индастриал бывает, но вот еще есть, допустим, индустриальный туризм. Очень его сталкеры любят, хотя я не признаю, что они сталкеры. А кто они такие? Это герои романа «Братьев Стругацких»? Ну, изначально да. Но там же много разных... Последователи было. Я на самом деле в этой теме не очень, а вот наш коллега Женя что-то все же понимает. Так что смотри сейчас все подробно, он расскажет не только тебе, но и всем. Иногда случается так, что люди на растерзание времени оставляют свои места. Но есть те, кто готов вдохнуть новую жизнь уже в полуразрушенные строения, здания и даже в целые города. Проводники в мир прошлого – сталкеры. Сегодня в гости мы заглянули к самым настоящим бродягам по злачным местам, к сталкерам э, Ярик, самый опытный и самый обученный сталкер и, так сказать, его напарник, э, молодой, но уже очень такой закаленный в боях ДЭС. Сталкер — Фантастический фильм, снятый в СССР по мотивам повести «Пикник на обочине братьев Стругацких», написанный в 1972 году. Это произведение дало основной толчок для развития сталкинга и индустриального туризма. После аварии на Чернобыльской АЭС сталкинг получил широкое развитие, что позже привело к выходу в свет популярной компьютерной игры «Сталкер». Вот ты как новобранец, скажи мне, что же тобой вообще движет, Какая сила? Энергия, чем Там. заряжаешься ты? Ну, наверное, мысль, это размышление. Побывать, если, если дом был жилой, то, то размыслить, какой человек, где жил. Хоть в одну квартиру встретить, что здесь вот, как бы коллекционер был, что и склеено, этикетками различных иностранных напитков. В другой как-то мы были, вот, разбитая пианино и треснутая пластинка группы Pink Floyd. Шуму понятно, что в этом доме жили любители искусства. Как вообще в мечтах, в далеких, может быть, уже в близких, посещение новых вот таких вот мест есть? Может быть, это вне пределах нашей области, может быть, даже вне пределах страны. Какая-то вот мечта? Сентябрь месяц, Москва. Места я говорить не буду, потому что места у нас не светятся. Ну, там тоже в Москве, а потом трипить. Припять. Покинутый город на Украине на берегу реки Припять в трех километрах от Чернобыльской АЭС. По последней проведенной до эвакуации переписи в ноябре 1985 года численность населения составляла 47 500 человек. Население Припяти было эвакуировано 27 апреля 1986 года из-за Чернобыльской аварии. Ну, насколько я знаю, то, что вот такая вот химзащита вообще неотъемлемая часть настоящего сталкера. Вот она и первая находочка у нас, как я понимаю, да? да. А что это у нас тут вот такое? Вот она для порядка. Фотографии, да? Скорее всего. Верхнюю крышку скрывать ключом. оборона, 1967 год. Это должен знать каждый. Ребята, а вот не страшно заходить, бродить по таким вот неизвестным местам? Страх вообще присутствует? Нет. На двери надпись «Не влезать». Дверь закрыта. Ну, что, не сталкер, что ли? Полез в окно. Угу. Залез в окно. Полметра прошел, вот так вот провалился на втором этаже. Кое-как вы кое-как И не повторяйте за нами. Это опасно для ваших же жизней. Компьютерные игры, книги, техногенные катастрофы, да и просто зависимость от образца адреналина, я думаю, что это все-таки не то, чем руководствуются сталкеры. Зов души. Вот мой диагноз и приговоры им. Берегите себя и делайте то, что вам подсказывает ваше сердце. Ай! Ай! Антон, что это? Антон! Что? На полу нашел? Отсюда что я это? знаю, что это? Это моя кукла Вуду, это я делала. Чтобы тебе, кстати, отомстить. Ну не успела, я тебе, получается, отомстил заранее. Отдай иголку, На. все. В следующий раз знай, если у тебя что-то заболит, это я. Не пугай, пуганный пока я всех научу, как сделать куклу Вуду. Всем привет, и снова в эфире Самодеятельность. Сегодня мы будем делать такое очень что-то темное и страшненькое. И в гостях у меня мастер Рита. Привет, я хочу вам показать сегодня, как делать куклу Вуду. Но куклы Вуду у нас будут не злые, а добрые для того, чтобы творить, друзьям и знакомым. Кукла Вуду используется в колдовских ритуалах Вуду. В результате специального обряда она становится посредником, то есть приобретает связь с определенным человеком. И у владельца появляется возможность воздействовать на него через куклу. Обычно при изготовлении используются фрагменты тела жертвы, ногти, волосы или вещи, ей принадлежащая. Нам же, чтобы сделать куклу а Вуду, понадобятся акриловые нитки, пуговицы, иголка, ножницы и клей. Мнем кусок бумаги и сворачиваем его в комок. Это будет основа для головы куклы. Потом выбираем понравившиеся нам нитки. Вот. И выбираем. наматываем? И наматываем, да. Дальше mm -hmm. оставляем вот только цветов 30, 30 нитки и отрезаем. Дальше мы фиксируем нитку, протыкая клубок mm -hmm. иголкой. Насквозь? Да, ну вот примерно так. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот Это повторяем раза три 4 чтобы уже точно... Голова готова. Вот с телом будет сложнее. Каркас для тела делаем так. Нитку складываем в 4 раза, а потом обматываем той же ниткой посередине. Получается такой треугольник. Основа для рук и головы. То, что у нас служит рукой, берем. Да. Вот. И просто обматываем нитку вокруг других ниток. Очень понятно, как Я вообще сажусь на парах и делаю. А как мне Да, нормально. Сажусь на последнюю пару. И Я на работе видишь? шью, порядочке, да. сижу на монтаже, шью, mm -hmm. что -то. Теперь отрезаем вот то, что у нас осталось. А, как они? Нет, они... они не распадутся? Нет, нет, раздваиваем mm -hmm. нитки, да, и вот у нас две ноги, получается, так же, как руки, отматываем их. Затем Закрепляем нитку и пришиваем тело к голове. Теперь обматываем, вот, делаем крест, чтобы был маленький крестик на теле. Угу. В одну сторону а потом в другую. <с2> <свят> <свят> У меня на это на, <свят> на картина летящий. Дальше пришиваем глаза, ими будут служить пуговицы Приклеиваем сделанное из пластики сердце и прикрепляем подвеску для брелка Ну а если вы все-таки хотите сделать настоящую куклу кукловоду, чего мы вам не рекомендуем? Ее надо побить, а потом протыкать большой иглой, постоянно нанося проклятие Если будете делать все таки куклы Вуду, не делайте их злыми, сделайте их добрыми, чтобы они приносили добро и счастье. И будет вам тогда счастье. Все, всем пока. Ну, по традиции, настало время сделать рекламную паузу. Но не надо расстраиваться, уже совсем скоро мы к вам вернемся. Пока можете заглянуть к нам на форум по адресу www.taskat.tv. Свежий выпуск недоформата, а также все самое свежее, актуальное, вы можете найти именно там, в подходящее для вас время. Не переключайтесь. Первая интернет фотолаборатория в Калининграде. Печатай, не выходя из дома. www.domfoto.ro телефон 56 50 50. Внимание, внимание! В воскресенье 13 марта в эфире медиагруппы «Каскад» смотрите канал «Выборы 2011». В конце каждого часа специальные выпуски новостей, прямые включения с избирательных участков и комментарии влиятельных политиков региона. А с 9 до 11 часов вечера мы будем подводить итоги единого дня голосования в режиме онлайн. Не пропустите! Вы первыми узнаете о ходе выборов 2011 на шестом канале. Городской телеальмонах «Марципаны» – самое вкусное наследие Кенигсберга на телевизионных прилавках Калининграда. «Марципаны» – культурные провокации, фэшн-квинтэссенции и городские контексты. Никаких стереотипов, только оригинал. Знаковые вещи нашего времени и брутальный Калининград – только в программе «Марципаны». Партнер проекта «Линия Розе» – компания дизайнерская мебель. «Линия Розе» – живите красиво! Практика показывает, химический и биологический вид борьбы с крысами неэффективен и опасен для человека, а также для домашних животных. Что же делать? Как избавиться от крыс? Вам поможет только специальная разработка военного предприятия Прибор Торнадо Новый ультразвуковой отпугиватель грызунов Торнадо имеет 100 автоматически сменяющихся частот Что полностью исключает привыкание крыс Они просто не успевают к нему адаптироваться Отпугиватель действует в помещениях до 400 квадратных метров Поэтому будет эффективен на больших площадях В сернохранилищах, животноводческих базах, складских и производственных помещениях Ультразвуковые волны Торнадо безвредны для людей, домашних животных растений и не мешают работе радиоприборов. Звоните и заказывайте ультразвуковой отпугиватель грызунов «Торнадо» по телефону, который вы видите на экране. «Торнадо» – сметите крыс и мышей навсегда с вашей территории. совсем не веселые нас программа получается. Даже наши следующие герои, на первый взгляд, кажутся такими мрачными, нортовыми, такие... Но наша Ира от них осталась в восторге. Ну, может быть, они такие мертвые из-за того, что играют довольно-таки депрессивную музыку. Но публики, как я знаю, они очень понравились и пришлись по душе. Не спорю, иногда от человеческой энергетики очень многое зависит. Так что давай уже с ними познакомимся. Итак, встречайте, молодая московская группа «Маникюр». Маникюр. маникюр. У меня лучше. Пятеро москвичей с отличным танцевальным постпанком с оглядкой на The Horrors Interpol. Но это слишком строгие рамки для молодой группы, не боящейся экспериментировать не промышляющий кавер-версиями и стремящейся привнести в стиль что-то свое. Привет, группа программа Несмотря на то, что ребята очень устали после перелета, концерт отыграли просто блестяще. Бодро, живо, энергично, все остались довольны. Даже сам Алекс Строгс пританцовывал от удовольствия. участников группы Жора и Аня приехали в Калининград за три дня до выступления, чтобы подольше насладиться живописными видами нашей области. Кстати, хочу заметить, что Жора приезжает сюда не в первый раз. Ребята побывали на Курской косе, любовались замерзшим морем, в общем, здорово проводили время. Но оставшийся состав Женя, Полина и Эльдар потянулся непосредственно ко дню выступления и очень жалею, что не смогли как следует погулять по улочкам нашего замечательного города. Как примерные родители, Женя с Полиной не смогли надолго оставить своих малышей, зато им очень понравилось Нравился клуб по гонке, и они надеются, что приедут сюда не раз. Убедительная гитарная музыка получается у проекта Маникюр, мрачноватый и по-хорошему манерный постпанк. Временами напоминает Джоди Division, временами блонди Red с мужским бокалом. Наверное, сложно стать профессиональным музыкантом. Они просто взяли там гитары, барабаны, синтезаторы, начали что-то с ними копаться вот, вот ну, может стало получаться или нет это уже не нам считать Весь 2010 год музыканты сидели в студии и готовили новый альбом. За это время группа изменила состав, пригласили в коллектив Эльдара. Удивительно то, что у него не было опыта игры на ударных вообще, однако он согласился быть участником группы. Кто же откажется? Ну, конечно, думается, что немаловажную роль сыграло то, что Эльдар работает в магазине Фред Перри и благодаря 50% скидке одевает всю группу. Откуда вы думаете, куртку вокалиста? Однако играет он очень достойно. Это отметила вся редакция Программы не до формата. А еще коллектив превратился из квартета в квинтет. Взяли в группу клавишницу Аню. Люблю готовить. Да. Я хожу на курсы подготовки со своим замечательным папой. И недавно я готовила перепелку с паршированной барани. Вот уже совсем скоро выйдет новый альбом. В нем музыканты стали больше времени уделять синтезаторам. Там определенно будет больше электроники. Он получается более живым благодаря барабанам и тому, как Эльдар на них играет. Два года мы записывали новый альбом. Вот и закончили, завершили его. Как гласит пресс релиз их разрывают на куски зарубежные клубы и региональные площадки. Но, как признались ребята, кроме Украины они никуда не ездили со своими выступлениями. Что ж, думаю, это поправимо. Возможно, после выступления с группой Интерпол они пригласят ребят выступить с ними в каком-нибудь зарубежном клубе. Катя, evet. ты знаешь, существуют различные таинственные легенды, связанные с нашим городом? Нет, не знаю. Ну... Да как не знаешь, ну ты не знаешь, что в старых заброшенных домах, там фартах живут привидения? и тебе не страшно? Mm -hmm. у -у -у -у -у. Нет, нет, не страшно. Ну а ты знаешь легенду об одном рыбацком домике, в котором до сих пор, кстати, пропадают люди. Ты знаешь? Мам, дорогая, это правда? Ну я лично тоже не знаю и не проверял. Если есть желание у тебя, ты можешь сходить, кстати, и узнать. А мне одно страшно. Пойдем со мной, пойдем нет, со мной. Нет, сори, я, пожалуй, Попроси Женю или там Иру. А я думаю, они не откажут. Тебе их вообще не жалко, да? Ну, какой есть. Не жалкий. Кто-нибудь сделал разрешение? А что у тебя это разрешение? В этом доме на Тельмана жил архитектор. Вы знаете, что с ним случилось? Здесь раньше находилось общежитие ансамбля Балтийского флота. И э, сами участники, музыканты видели здесь постоянно привидения. Говорят, это привидение самого архитектора. Crazy Hunters <связь> <связь> <связь> <связь> Ширя, тебя кто-то схватил? Шибот, живот заболел, ну что вы вот сразу? Crazy Hunters О, я слышу шумы. Идем за мной. Все, отчетливее, отчетливее. Отсюда шумы. Ну-ка, а что там? Там раньше был туалет. Как ты это узнал? Тебе прибор подсказал? Какой нафиг прибор? По запаху? Что-то опять барахли, ты, О, Вот, заработал. Заработал. Идем дальше. Что-то у меня какие-то прозрачные тонали. Жень! Женя! Слушай, слушай, даже эха нет. А, ну где он там? Что это такое? такое? вот здесь только что. Нет, ничего нету. Убегает! Быстрее, Катя! Пошли отсюда, это колдовское место. Пошли. Крейзи хантерс. Слушай, я распугалась, ушла, но как-то так поспокойнее стало. Как У, тебе иди! сказать? Рыжую косу. Что за рыжая коса? Что она? Что она как должна быть? С чем она связана? Когда-то давно она была обнаружена в могиле украдено искателями, и после нее стало случаться очень много смертей, и стали исчезать люди. И это все действие происходило здесь, на кладбище, Да, это все происходило на кладбище, и теперь хозяйка, владелица этой косы, не может никак успокоиться, и забирает, говорят, забирает тех, кто ей на ее пути. А что случается с теми, кто находит эту ручную косу? Да ничего хорошего с ними не случается, говорят, исчезают бесследно люди. И вот где-то среди вот этих вот немецких заброшенных могил, вот это все дело и происходило. Даже, говорят, никогда больше и не видели тех людей, кто находил эту рыжую косу. Катя! Катя! а где Катя? Катя, ё-моё, Катя, Катя, Катя! Нет! Кать, Катя, у, Кать, ты где выходи? Кать, что? За съёмок еще не вернулась? Странно. Uh, я даже не знаю, что делать Ладно, вы пока смотрите нашу афишу А я попробую с этим разобраться 17 марта в Калининграде отметят День Святого Патрика. Этот национальный ирландский праздник стал популярным во всем мире. Считается, что каждый человек в этот день может стать почетным ирландцем, если только захочет. В программе веселые конкурсы, выступления группы ирландской музыки «Княжи Кафтан», школы ирландского танца «Иридан Калининград» и специальный гость – фолк-группой Санкт-Петербурга Атава. Йон». 18 марта в художественной галерее покажут работы Энди Уорхола, Сальвадора Дали, Марка Шагало и Хуана Миро. Всего на выставке «Возвращение к модернизму» будет представлено порядка сотни шедевров 20 начала 21 веков. Все экспонаты входят в частную коллекцию Рихарда Майера. Немец начал собирать ее в 40-х годах прошлого века. Как говорят организаторы выставки, он был лично знаком с Сальвадором Дали. С 18 по 27 марта в Калининграде пройдет 15-й фестиваль студенческих и молодежных театров «Равноденствие». Театр «Зеркало» представит спектакль «Синий платочек» по произведению Валентина Катаева. Третий этаж покажет сон смешного человека. От актеров-клоун-мим театра «Абзац» зрители узнают, трудно ли быть ангелом. В фестивале также примут участие студии творческие объединения из Москвы, Санкт-Петербурга и Гданьска, Польша. Марта марте новогонки пройдет концерт московской группы «Everything is made in China». Ее часто называют лучшей российской инди-группой. Коллектив образовался в 2005 году и успел выпустить два альбома, работа над записью которых велась в Канаде. Музыканты играют не только в главных клубах нашей страны, но и активно гастролируют по Европе. «Everything is made in China» выступали на крупных европейских фестивалях. И «Лосари-рок» в Финляндии, а также «Опен-эр» в польском городе Гдыня. Ну вот и все, подошла к концу наша программа. Злые призраки, как вы поняли, забрали нашу Екатерину. Что с ней стало на самом деле, я тоже не знаю, узнаю, сообщу обязательно. Прощаюсь с вами, до новых встреч. Все, пока. Партнер программы ⁇ Дом Фото. Печатайте, не выходя из дома.